Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем проходить игру Лару Крофт. И остановились мы вот на этом местечке. Заходим сюда. Да, кстати, я тут... О, я тут покопался в настройках и, как видите, подкрутил субтитры. Причем разноцветные, для того, чтобы было все чики-пуки. Так, вот мне интересно... Можем ли мы где-то еще что-то тут взять? Но, походу, не судьба. Ладно, тёпаем дальше. Может быть, вот этот ящичек нам положен? Нет, не положено нам. Текс. Э, да, да, красиво. Дожество. Все супер. Можно, может, не на байк этот сесть? Нет, да, нельзя. Ну окей, окей. сработала ловушка. Думаем это Крофт. Стой. О, ты как? Что такое? Мне нужно подтверждение командир Хватит гадать. Так. и Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Вы обходной путь. Ничего себе, нас уже знают, да? <соцентрический рейт> окей, окей, топаем в переулочек и потихонечку, потихонечку идем вперед. Так. Что-то они тут рассматривают. Как свечка сплавилась. Ну ладно, смотри. Велосипедик. Хочет убедиться, что кровь здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял. Хорошо. хорошо. никто не должен проникнуть. Ну, не должен, не должен. Я об этом, конечно же, позабочусь. Чтоб никто не проник. Так. Давайте поговорим. Простите. собой Кабинет. Да, хорошего у тебя тут, работянка. Кабинет. Не бойся, иди, играй. Так, мы, мне кажется, немножко ускорились, нет? проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. М -м -м, давайте посмотрим. Текущая цель вот здесь. А мы здесь. А -м -м -м -м. Ну окей, у нас есть легенда. Неплохо по бочке и так далее. Окей, поехали. Где-нибудь вот здесь пробежим. Маячки цели. В режиме инстинкта выжимания цели подсвечиваются. Нажмите Q для инстинкта выживания. Отлично, нам сюда. Блин, так темно. Сейчас я чуть-чуть себе посветлее сделаю, и вы, надеюсь, тоже это сделаете. Просто жесть темно. Так, так хоть хотя бы что-то видно. Так, нам нужно прыжочек и еще прыжочки. Окей. Отлично, наш рюкзак и маска. А. Весь наш макияж на нет сошёл. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Опачки. все понял, но мне нужно кое-что подсмотреть. Так, где у нас назначенные клавиши? Ага, ходьба левый control. Угу. Левый shift. Повырог отпустить C. Значит, левый контрол, да, у нас и левый shift. Окей. Я вот хочу присесть. Подруга, и какая-то неуправляемая. Ну ладно. Так, нам господи. нужно сюда. Господи, господи. Уже нет, мистер главный археолог. Но С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть деньги. Я заплачу. Умри. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм и сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру, она уже идет сюда. Так, отличненько. Иона, тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Ну, давайте посмотрим. Это командир Рурк. Всем группам к операции так. Вкусничка. Надо сходить к тем руинам. А что ездить кусничка? Здесь вот да показано. В По основном. А, то -а -а. да больше ничего нельзя взять. Надо сходить. А жаль. Руинам. Да сходим, погоди, нам тут надо подсобирать всего и вся, чтобы подольше выживать везде. Понимаешь, Лара? Какой-то шум дополнительно идет Как будто минка какая-то стоит Надо сходить к тем руинам Ходим, сходим, идем Как видишь Так, запчасти для создания метательной чего-то там Окей У нас еще есть тут Надо сходить к тем руинам Аптечечка и Последнее, что мы заберем походу да блин такое ощущение что прям вот здесь пилик пилик как бы нам сейчас Надо ловушку не угадали ладно побежали я знаю кто это из богиня полной луны о а это чакчель молодая луна на нем есть надпись чак Чел. Ключ скрыт за ее взором Ключ? Это здесь Наверное, вход там Да. Нужно спуститься вниз Я так и понял, что нужно спуститься вниз Пипец какой-то Так, а как мы это можем сделать? Нажмите пробел прыгнуть и Е зацепиться на стене с трещинами. Так, ну куда нам вниз же надо? Так, Ешечку я уже отпустил, даже так. На веревке по стене. Опускаемся. Отцепиться от веревки С. А так. Что теперь, наверное. Блин. Отлично. Ешечка. Это командир Рург. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Держимся. И. Опять веревочку пускаем. Окей. Okay. Да ты, Ларка, просто огонь. Так, держись! Я сказал, держись! Так. Ну что мы здесь будем делать? Опять нам предстоит прыжок. Оп. Yeah. Так, поднимаемся вверх. Опять здесь прыжочек у нас. И... Оп, надо торопиться. Конечно, надо торопиться. Держись. Блин, пипец какой-то. Наверное, в реальной жизни я таким вообще ни разу не занимался. Вопрос здесь. Как у нас? Куда? Держись. Я просто не понимать. Неужели вниз, наверное? Давай веревку суй. А, вон еще я понял. Эм. Пипец. Давай чуть-чуть вверх. Здесь мы, наверное, будем бегать. Все под контролем. Е, yeah. Это пипец какой-то Как ты так Успеваешь задержаться Какая-то жесть просто Так <свят> Смотрит и смотрит Нам нужно нитку плести <свят> Раскачка Ну, отлично. И буду, -ба -да буду. Ура, мы добрались Это до какой-то охотничьей Святие луны. Я понял. Я за так, у нас какие-то грибы, смотрите, можно взять. Так, ну тут нам нужны. Ёлки какая-то, а? Опа, камушек улетел. А зачем он тут был? Эм, давайте посмотрим, может Судя быть где-то что-то тут есть. Обычно под водой. Э, Лара, ты со мной, да? Окей. Под водой, так под водой, лишь бы тут всяких... Всяких... Да ёлки, да вы чё, крыски... А ну кыш отсюда, убегайте, я не хочу, чтобы вы меня скушали. Так, у нас тут есть э, перо какая-то, защита и что-то еще там для изготовления. Так, это уже интересно. А вот у нас и фрески. Чтобы повысить уровень древних диалектов, нужно изучать нам фрески. Одно очку навыков. Спасибо прикольно свет так светит и тут вот кто-то что то в сердце змея мамский язык в этом документе описано какое-то путешествие или паломничество майя похоже что они несли какой-то очень важный предмет и двигались на юг туда где можно найти розовую рыбу к реке амазонки как и сказал джона mm. но ну, понятно Джона сказал, Джона. Вот эту штуку я тоже бы изучить надо, да? Изображения на этом монолите совсем стерлись, не прочтешь. Ну вот, а жаль. Так расстроен. Так, ух, у нас тут всего по чуть-чуть, да, в инвентаре. М -м -м. А мне интересно, знаете, что у нас же там что-то типа навыки, навыки, все эти всякие штуки-то. Ладно, походу мы этим будем заниматься потом. Хотя, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот оно, да? Э -э, это все так, да? Ну ладно, ладно, я согласен. А тебя нельзя, да, посмотреть? Я бы хотел, конечно. Ну ладно. Пойдемте у нас вот здесь вот. Притягивание веревкой. Используйте мыши. И чтобы выстрелить стрелой с веревкой и притянуть предметы обмотанные веревки. Так, так, а так. Вот я так и не понял, она сама тянет, или я все-таки клавишей S назад притянул это дело. Так. Shift. С, чтобы совершить рывок препятствие Пам-па-пам, папам Надо эту гадость снести. Точно. Точно, точно. Их надо сносить, оказывается. Ну, окей, будем знать. Так, ну давайте сюда. Другого выхода нету. Тут у нас. А, мышки, здравствуйте. Нам-то вас очень-то и не хватало. Что это за место? Я бы сам хотел знать. Грибы у нас тут есть, Может, отлично. Есть? Так, это у нас и епот, всякая другая штука. Камеры? Камеры, вот... А где вы, камеры? Ларка, где ты увидела камеры? Или ты имеешь в виду типа, вот эта камера? Я понял, я думал, нас тут снимают Потом будут выкладывать во все положенные и неположенные места Так, ну что ж, ладно Все у нас, и тут вот есть вот еще такая штучка, да? Больше тут ничего нету Окей, есть грибочки мне вот интересно под водой что у нас. И идти нам придется именно под воду. Так. О-о-о-о! Пистолеты, дробашики. Полегче. В смысле? А как же притянуть? Ты странная ларка. Так, ладно. Давайте-ка здесь попробуем каким-то макаром туда залезть. О -о -о, о о о о Так. Ничего себе я даю. Так, неужто тут. Ч, серьезно? Ничего не поклали. Ай-яй-яй. О! здравствуй, гадость ага так, ну что, нам тогда дорожка предстоит туда сейчас мы сходим, посмотрим, что там есть ой, ты ж плавание Мы, это, не нахлебаемся, ничего? Так. Ой, нас будут кушать, да? Или нет? Да как всплыть-то, козав всплывай. Блин, там был... Было написано, как плавание. Так, где же у нас этот? Удерживайте левый Ctrl, чтобы нырнуть с поверхности. А из-под плывите с пробелом и погружайтесь с левым Ctrl. Скорее с левым шифтом. Угу. Так, левый Ctrl у нас. Действительно, погружение. Так, рыбки уйдите. Тут вот для меня травка выросла. Так, что это мы тут купаем. Да шо ж ты так крутишься, вертишься? Давай вверх! Ты меня напугала, Лара. Они приближаются ко мне. Киш. О, с пробелом она, кстати, выныривает. Хорошо. Теперь-то я понял. Как и ч ⁇ Так, вон, вон там у нас балочка есть. Мы, кстати, тут где-то в еще одно местечко заходили. Может быть, тут как-то тоже можно подняться. Нет. Нет, тут ведь и закрыто все. Ай-яй-яй. Ну тут мы нигде не смогли зацепиться, да? Ну я понял. Так, ну один выход тут только. Забираться в том месте, где мы смогли забраться. И... Давай-давай-давай. И, собственно, топать он в то место. Так, а это что мы ранее не увидели? да и такое бывает Вопрос только как это случилось так ну может быть мы можем вот здесь разбежаться давайте попробуем е yeah. и какая-то фигнюшка конечно Так. давайте посмотрим что тут есть тут у нас есть Какой-то шлак, Но с этим всем мы, походу, будем дальше уже разбираться. Потому как, пока я не понимаю, зачем я это собираю. Но я понимаю, что это пригодится. Е, yeah. Так, грибы. И нам туда дальше. Так. Неужели больше ничего нам тут решили не оставлять? Кстати, я научился прицеливаться. Нажимаем кьюшку и прицел наш увеличивается. Круто. Ну, здесь больше, к сожалению, ничего нету. А, жаль. Нет снаряжения. Для дальнейшего прохождения требуется укрепленный нож. Эм. Нет снаряжения. Чтобы резать толстые веревки, нужен улучшенный нож. Так, окей, давайте... Фиг знает, как мы это можем сделать. Разбитые свистки смерти Два из пяти. Они к выживанию. И артефакт. Это интересно то, что нам еще предстоит, взять или то, что мы уже якобы выкопали отовсюду и отсюда. Интересно. Так, ну я думаю, на данной пещерке, наверное, мы тормознемся немножко. Ух, какая тут большая карта! Вот, тормознемся, и потом в дальнейшем поищем тут побегаем ножичек в следующий раз. Я надеюсь, он найдется, или нам его предстоит как-то сделать. Если вы знаете, что нужно делать, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Офисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока-пока-пока!